AR-конструктор ARTAR позволяет создать проекты в слое дополненной реальности. После регистрации пользователь видит короткий видеоурок, который даст представление о сервисе. Вверху можно поменять язык, посмотреть обучение, либо почитать инструкции, связаться с техподдержкой, перейти по важным ссылкам и выйти из сервиса. Далее. Можно открыть превью своих проектов. На данный момент уже создан один проект. У вас здесь будет пусто. Вверху кнопка «Создать новый проект». По клику на которую мы переходим в библиотеку шаблонов. Здесь можно выбрать категорию и выбрать соответствующий проект, который наиболее подходит для создания вашего проекта. Если хотим создать проект с нуля, выбираем «Пустой шаблон». Нажимаем кнопку «Создать проект». Открывается вкладка данные, заполняем поля, которые будут отображаться на записной книге телефона при сохранении контакта. Поле комментарий необходимо только для вас. Здесь можно сделать какую-то пометку. Телефон, ссылка на фейсбук и так далее. Нажимаем сохранить и продолжить. Далее можно вернуться к этой вкладке и внести любые изменения, которые будут необходимы. Внизу обратите внимание подсказки, там где находится наша мышка. Можно видеть, что это за объект, иконка и какие действия мы можем совершить. Левый столбец это дерево объектов. И мы можем добавить объекты, которые представлены в выпадающем меню. Мы можем удалить объект, скопировать, переместить отменить действие, открыть просмотр файлов. После сохранения мы можем просмотреть в новой вкладке весь наш проект. можем выставить вид в изначальное положение. это после того как сместили этот проект и нужно его вернуть в исходное положение. далее есть такие подсказки, с которыми можно ознакомиться в любой момент пошаговая инструкция, обзор и связь с техподдержкой. Также можно написать в онлайн чат техподдержку. После сохранения проекта возвращаемся обратно, можем просмотреть статистику, естественно она пустая. Смотрим на примере ранее созданной визитки. Статистику можно посмотреть за день, неделю, месяц, три месяца, год или за весь период. Можем видеть просмотры визитки либо проекта и клики. При наведении на точку видим дату и количество просмотров либо кликов. Также внизу отображается в виде графика. Далее мы можем скачать QR-код и посмотреть как это работает на телефоне, сканировав его телефон. Также есть вкладка действия, где мы можем скопировать наш проект и на основе копии создать новый проект. Можем удалить, зажав. Далее перенести проект другому пользователю, для этого пользователь должен быть обязательно зарегистрирован. Вводим email и переносим проект. Либо удалить статистику. Это необходимо в случае, если мы на этапе создания много раз сканировали QR-код и чтобы обнулить эти данные, мы нажимаем калку удалить статистику и переносим чистый проект например, заказчику. У нас он удаляется и отображается у другого пользователя. Далее кнопка, открывающая доступ техподдержки. Кнопка это необходима в том случае, если вы не знаете, как внести изменения, вы пишете в техподдержку и открываете доступ к этому проекту, для того, чтобы специалист техподдержки мог непосредственно увидеть этот проект и внести правки. Далее не забудьте закрыть. Скачать персональные данные, это больше юридический аспект, то есть возможность скачать все ваши данные. Открыть-закрыть превью. Можно вернуться в вкладки, которые мы заполняли ранее и внести любые изменения, которые необходимы. Добавить контакты. Применять никнейм, внести любые изменения в редактор. При этом, как я говорил ранее, QR-код остается неизменным всегда. Только если мы удалим проект, у нас не будет возможности сохранить, восстановить этот QR-код.